Где храдиное? Где крадены? Че? Я в жопу засунул? А? Сука, считай до трех. Раз, два. Радяга, ну что ты как? Морган, откуда? Ты уже вернулся? Ну я увел их. По ложной дороге У тебя-то как? Все успешно прошло Патроны кончились, блять Если бы не ты Я сейчас вместо него бы лежал Нельзя вот тебя На секунду даже оставить Ладно, пошли Твою мать! Не шуми. А то, не дай бог, еще на снорку наткнемся. На, держи, Морган. Давай-ка сюда. Их нихерово у военных бабок. Нормас. На другой базе будет намного больше. Правда, будет намного сложнее. Да ладно, херня, найдем еще пару наемников. И все будет у нас в ажуре. Бля, бабосы к нам только так и ебашут. Пойду отолью. Давай, давай. не рыпайся. Воу-воу, полегче. Давненько не встречал девушек в этой местности. Вставай! Хорошо, хорошо. Я следил за вашей проделанной работой. И скажу честно, я впечатлена. Гоните награбленное. Че? С какого это еще хуя? Меньше разговоров. Да ладно, ладно. Ты сама-то хоть откуда? Тебя это не должно волновать. Только это зона, девочка. Здесь тот, кто нашел, тот и забрал. Мне плевать. Доставай деньги. Какого хуя? Ха, бродяга, а ты что, не видишь, что у меня тут свиданка намечается? А ну оружие опустило, бля! Только после того, как вы отдадите мне хабар Чего, блять? Да бродяга, да она берет нас просто на фон Посмотрите, даже это докажу сейчас Ну ч, давай, стреляй, красотка